Вы работаете. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый, добрый, да. Здравствуйте, Здравствуйте все. все что мы там подключаемся, да? У нас сегодня да, тема, начинаем. которая сейчас нужна абсолютно всем, просто вот всем, каждому, потому что все переживают о своем здоровье, все не понимают, что нужно делать. Идти куда-то, э, смотреть, э, делать анализы, это все деньги, время, силы, энергия, нервы. Есть уникальный немецкий аппарат, который, на котором можно увидеть очень много Какова энергия каждого органа? Причем это сделано врачами, это сделано в Германии, в Австрии, это дело целая группа врачей, серьезных ученых, не просто там врачей, серьезных ученых, и где можно увидеть в разной плоскости и энергию органов своих на графиках. И то, что здесь ну, в принципе невозможно, почти невозможно для обычного человека, это ауру. И наши специалисты, которых я вам с удовольствием представляю, э, Лидия Шунина, Ирина Шатохина, э, кто еще будет работать, девочки, э, Любовь Колганова, город Орел, да, э, Нина Ангорда. Нина Ангорн, Татьяна Печатникова, возможно, это Карганова подключится. Это все абсолютно разные города. Москва, Орел, Воронеж, Крым, Белгород. И так далее. И это те люди, которые уже в течение 9 лет работают на этих аппаратах. Представьте, какой уже это опыт, какое-то количество результатов, и сколько уже неприятностей они помогли избежать людям. Вот это, это тот аппарат, совершенно у них, вот до сих пор, 9 лет мы с ним знакомы, и 9 лет каждый раз, когда я о нем говорю, и когда я вижу просто положив руку на плату, и когда ты видишь, что там у тебя, что там с тобой происходит, и до сих пор это, мне кажется, каким-то чудом. Ну это правда чудо, это медицина 21 века. Лидия Митрофановна, прошу вас. Спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые участники и гости эфиром. Сегодня эфир посвящен современному подходу к диагностике здоровья человека. Мы уже говорили об этом приборе, но это мы будем о нем говорить постоянно, потому что на сегодняшний день он дает возможность оставаться нам здоровыми и не болеть. В эфире у нас, уже, Ольга Васильевна сказала, принимает участие это специалисты городов Москвы, Тамбова, Орла, Белгорода, Курска, Шибетина. В каждом городе находится представительство, где можно сделать измерение на этом приборе, о котором мы сегодня поговорим. Геопульсар-герфиктограф выглядит он вот таким образом. Это созданный... Мартины Грубер, профессором университета Германии прибор, который создан на основе теории акупунктуры. Теория акупунктуры известна более тысяч лет. В ней вот именно в приборе собрана вот эти вот э, эта теория. Этот прибор сертифицирован в 2008 году. Всемирной организации здравоохранения как медицинский прибор, который используется в таких странах, как Австрия, Швейцария, Германия, во всех клиниках, в домах инвалидов, в детских лечебных учреждениях, в аптеках. Когда мы были в Швейцарии и Вене, мы заходили в аптеку, мы там совершенно спокойно видели эти приборы, которые установлены для общего пользования. Консультанты также помогают клиентам своим сделать измерения на данных приборах. Прибор у нас уже используется в России, в России около 9 лет. Прибор соединен обязательно с компьютером, программное обеспечение и сервер находится в Вене. Программы по оздоровлению, которые мы потом назначаем, когда мы обговариваем все это с клиентами, эти программы даны специалистами, врачами этих стран. Каких стран? Австрии, Германии, Швейцарии. Ведущих стран, особенно в области медицины. Чем интересна особенность этого прибора? Тем, что он не надо ни времени не нужно особых каких-то денег, затрат. За одну минуту 43 аквапунктурные точки дают нам информацию о работе 43 органов. Это, в этом и заключается на сегодняшний день именно возможность такая уникальная этого прибора, что не надо стоять в очереди. Не надо что-то делать, анализы Именно в чем я могу себя, чем я могу, что у меня происходит в организме, я могу увидеть за одну минуту. Это очень интересно, это помогает мне избежать именно ненужных исследований по медицинской части. Потому что человек, когда приходит к врачу, он, ему дают спектр анализа, обязательно сделать УЗ, там, кому-то томографию и так далее. И у человека получается, он тратит кучу времени, кучу денег для того, чтобы узнать, в каком органе у него проблема. А вот сегодня уже есть такой прибор, который позволяет направленно знать, где есть изменения, которые нужно подправить, чтобы не наступила болезнь. Сейчас я покажу вам работу на этом приборе. Как, как это вообще происходит? Вы приходите к консультанту, снимаете свои украшения, которые у вас имеются на руках. Вот я все руки у меня помыли. Обязательно помоете руки. И затем, я сейчас включу демонстрацию экрана, вы увидите, как происходит измерение. Я включаю демонстрацию экрана. Вот, значит, что мы видим? Мы видим, сейчас будем видеть, как выглядит аура, о которой рассказывают на сегодняшней встрече. Демонстрацию экрана вот. включаем. Вы видите демонстрацию? Нет, Нет. не видим. Включаем. Не видите, да. Так, демонстрация экрана включена. Совместное использование, прошу прощения. Вот так видите, правильно? Так видите. И сейчас я положу свою руку на прибор, на прибор. Я для чего? Вот это такой есть гель, который позволяет очень хорошо, чтобы было ровные графики, чтобы можно было, знаете, вот все-таки мы моем руки с мылом, и моющие средства очень сильно влияет на, э, ну, на показатели измерений, Поэтому обязательно все-таки нужно использовать вот такие для УЗИ гели, которые у нас имеются. Я кладу руку на прибор. И включаю. Конечно, я не буду одну минуту ставить. Мы сейчас посмотрим, хотя бы, чтобы имели представление, что же за прибор у нас есть. Вот. Видите, какая красивая аура получилась неожиданно. Все, я выключаю. А теперь мы смотрим. Смотрим с вами, что, как же будут считываться графики. Вот это графики моих 43 органов. Зеленая черта ⁇ это та черта, с какой энергией работает орган. Если орган работает в повышенном режиме, вот на сегодняшний день, вот в данный момент... У меня щитовидная железа работает в повышенном режиме. Значит, надо сделать так, чтобы что-то принимать, поговорить, чтобы вот эта щитовидная железа моя опустилась на нужный уровень энергии, чтобы не допустить болезнь щитовидной железы. И можно пройти по каждому органу. Но самое главное, мы работаем по системам. У нас существует система желудочно-кишечного тракта, система сердечно-сосудистая, опорно-двигательная, эндокринная система, мочеполовая система. И вот по этим системам консультанты составляют карты здоровья, и таким образом индивидуальный подход каждого консультанта к клиенту дает возможность более плотно общаться с клиентом, а самое главное – дать возможность как быть здоровым человеку. Здесь мы видим, вот в серединочке вы видите, это назначение, как я уже сказала, врачей Европы, которые практики отработали эту методику, потому что при, этот прибор в Европе существует более 20 лет. И, конечно, ауру, которая дает очень много информации, о которой мы тоже сегодня услышим от наших участников нашей встречи. Сейчас я хотела бы предоставить слово бизнес-партнеру, это директору офиса города Орла Любови Калгановой. Сейчас я уберу экран, который тоже поделится с вами впечатлениями о работе, этим прибором всем добрый вечер я рада приветствовать сегодня всех наших гостей на эфире ставьте лайки нам приглашайте своих друзей и узнавайте новую интересную информацию я хотела рассказать о своем опыте работы на приборе на биопульсаре что можно получать, какие результаты и э, что он может нам дать вот, реально на практике. Допустим, приходит э, моя знакомая и говорит, ты знаешь, вот не пойму, что со мной, ничего не болит, но никакая. Э, естественно, что я им предложила, говорю, давай мы посмотрим тебя на биопульсаре. Э, потому что она какие-то анализы сдавала, вроде бы все анализы хорошие, э, там, Кардиограмма хорошая, а состояние просто вот абсолютно неработоспособное. Когда она положила руку на прибор, я увидела, что у нее в принципе действительно в организме все практически хорошо, за исключением кишечника. Проблемы с кишечником и я порекомендовала ей сдать анализ на дисбактериоз для того, чтобы как раз исключить вот этот момент. И когда она сдала, оказалось, что да действительно у нее была нарушена очень сильно микрофлора кишечника. И естественно это дает то, что ведь, во-первых, кишечник это наш иммунитет. Во-вторых, это усвоение всех питательных веществ, и если там у нас проблемы, то, как правило, даже если мы, допустим, принимаем какие-то витамины или нормально питаемся, да, многое не усваивается. И поэтому организм не получает тех питательных веществ, которые ему необходимы, и чувствует себя, мягко говоря, не очень хорошо. Следующий момент. Сейчас очень модно различные татуировки. Тоже случай в практике приходит женщина с сыном, но ну, взрослый уже парень, она его пригласила, она говорит, мы не поймем в чем дело, болят ноги, ходим по врачам, лечат ему там суставы, еще что-то, ничего не это никак не можем это исправить, вот продолжают болеть. И когда он кладет руку, я смотрю, что у него на ногах, то есть там очень такое ощущение, как будто какая-то сильная травма. Я у нее спрашиваю, говорю, а что, в чем проблема? Она говорит, да не знаю, нет, никаких травм не было. И хорошо, что было лето, так, возможно, мы бы не поняли все-таки, в чем там дело. Он встает, а он был в шортах, и у него на ноге татуировка. Я говорю, а это что? Она говорит, ну это вот он сделал себе, парень говорит, вот татушку сделал, все хорошо, красиво, нарядно, вот, но при этом у него ужасные показатели графиков, поскольку ноги, я говорю, как будто там травмы как будто переломы, то есть вот такое ощущение, что что-то серьезное повреждение тканей и так оно и есть, поэтому прежде чем делать татуировки, все-таки задумайтесь, а действительно ли оно вам нужно, и... Не будет ли это влиять как-то на ваше здоровье, поскольку можно и инфекцию какую-то занести и ну, просто это травмируется кожа, а кожа это наш самый большой и очень важный орган, поэтому вот с татуировками будьте, пожалуйста, аккуратнее. Что еще можно увидеть на биопульсаре и чем он очень важен и чем он интересен? Тем, что там можно увидеть ситуации, какие-то проблемы со здоровьем, такие, которые еще вы их не чувствуете, их не показывают анализы, и, то есть другим каким-то способом их очень трудно определить. Это тоже вот проблема, из вернее, случай из практики, когда женщина приходит, я смотрю, что там у нее почки, графики выходят за норму, за рамки нормы. Я об этом сказала, она говорит, да нет, у меня вроде бы ничего так с почками. А потом проходит несколько дней, и она говорит, я попадаю, была на каком-то юбилее, естественно, там питье, еда такая не совсем привычная где-то острая где-то может быть спиртное вот. и у нее прихватывает почки и она говорит ну надо же если бы я вот это обратила внимание раньше поэтому в чем важность нашего прибора в том что он может показывать те проблемы которые у вас только зарождаются и вы их можете исправить еще в момент, ну, скажем так, зачатия, да, когда еще эта проблема не разрослась, когда она не вылилась во что-то более серьезное. Вот такие вот у меня. Ну, там случаев много, но у нас сегодня много гостей, которые поделятся также своими результатами. И следующий наш спикер – это Бочарникова Ирина, это город Шебекино. Она уже 9 лет работает с прибором, 11 лет в компании Вивасан, и много взрослых и детей благодаря ее помощи помогли улучшить свое здоровье и исправить какие-то проблемы в, своей, в своем здоровье. Ирина, вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Хотела бы я с вами поделиться очень интересной информацией. Буквально ко мне дня три назад пришла женщина, которая переболела ковидом. И стала жаловаться на головные боли, на большую усталость, на то, что, в общем-то, ей и жизнь стала неинтересно. Ковидом она переболела уже более полугода. То есть, как бы времени прошло много, 6 месяцев. И чтобы ей не назначали, у нее не было сдвигов в отношении здоровья. Я сейчас продемонстрирую ее измерения, и вы видите, что у нее. Цветовая дама ниже рук по картинке Леонардо да Винчи имеет цвет, а выше головы совершенно без цвета, то есть серая. Это первый показатель того, что осложнение, осложнение именно переболев ковидом у нее дало на сердечно-сосудистую систему. И, конечно же, так как мы работаем в автономном режиме с австрийским сервером, то есть нам сразу мы можем смотреть, какие нам дают назначения доктора, Естественно, мы подобрали с ней программу, сделали карту личного, личную карту здоровья, просмотрели, чем мы можем ей помочь, нашим продуктам. И она была настолько длинна, что действительно вот эта головная боль сочетается с картинкой, соответствует той картинке, которую она увидела на экране. Она говорит, боже мой, у меня такое чувство, что у меня что ли вообще головы нет. Голова есть, но с головой нужно работать в этом плане. И хотелось бы тоже поделиться очень интересной такой информацией, так как ко мне очень приходит много с детками, я работаю, в принципе, с детками. И э, был очень яркий случай, что э, когда пришли родители с малышом, и, в принципе, аура у детей всегда зеленая, голубая, бирюзовая, а ножки были ярко-фиолетовые, практически почти до белого доходила. Есть Были белые энергии и высокие фиолетовые энергии, то есть это, о, о, допустим, Орган требует особого внимания, как бы ситуация СОС. И там было написано, что обратиться к флибологу. Мы, конечно, посмотрели назначения, они были очень удивлены. И мама стала вспоминать, что да, что Максим жалуется иногда на ножки. Болит, не хочет ходить. Ну как, мы обычно верим, где-то не верим. Может быть, думаем, что не хочет просто идти. А действительно у ребенка какая-то была проблема, может быть, врожденная, может быть, обувь, какая сейчас обувь. Обратившись к да давал назначение, через месяца 4 они пришли ко мне с букетом цветов, что не то, что теперь ребенка они усадить не могут или уложить, то есть он перестал жаловаться на ножки. Это когда здоровые дети, естественно, и у нас прекрасное настроение. Поэтому ну, в большинстве случаев, когда приходят с детьми на биопульсар, есть одна проблема, или это нос, носоглотка, энергии высокие, есть инфекция, хотя даже нет признаков этой инфекции. Через неделю начинаются сопельки, допустим. Или же, конечно, проблема желудочно-кишечного тракта Отсюда идет у нас вся иммунная система. И когда мама, допустим, с девятилетней девочкой смотрит, какой у нее кишечник, нисходящий, воски, восходящий, прямой кишечник, двенадцатиперстная кишка, и говорит, вот видишь, я тебе говорила, не ешь чипсы. И когда ребенок видит, себя, То есть он понимает что это он прикладывал ручку, что-то его картинка, и он видит показатели, и мама тут ему говорит, я тебе говорила, не ешь сухарики. Это, конечно, влияет на детей стопроцентно, то есть они понимают, что действительно мама нужно слушать. Поэтому, конечно, в отношении здоровья эта картинка показывает результат на сегодня и результат на то, что обратить внимание родителям на, на последующее. Поэтому, если вам эта информация ценна и вам понравилась, и вы хотите пройти царь, жду вас с удовольствием в городе Шебекино. Нажимайте на ссылочку, которая будет под нашим видео. И следующий спикер – это у нас Нина Ангорн. Также нашу диагностику можно пройти и в городе Белгороде. И Нина Сергеевна Ангорн имеет опыт работы в Вивасане 9 лет. Учебу на биопульсаре проходила в, Австри в Австрии. Человек, который постоянно ним самообразованием, обучается у врачей высшей категории. Поэтому благодаря знаниям своим она помогла большинству своих людей, получили результат по здоровью, когда уже медицина была бессильна. Слово «Ангорн-Ми». Здравствуйте, дорогие друзья. Значит, что сегодня мне хочется отметить и сказать, что удивительный наш прибор, я бы сказала, он почти космический, что мы можем увидеть причину болезни. И это правда. Вот посмотрите, что я хочу рассказать и именно тем людям, которые вообще ничего не знают и не слышали о нашем удивительном приборе. Посмотрите, что мы видим. Это аура. Это аура человека, который видит и наблюдает, и наблюдает энергетические потоки. Вы когда-нибудь видели свою ауру? Думаю, нет. Так вот на сегодня, на сейчас ее можно увидеть. Посмотрите, как интересно. Вот это человек, который прошел нашу диагностику. И что о нем можно сказать? Глядя на эту картинку, я могу уверенно сказать, что этот человек гармоничный, потому что над головой у него такое бирюзово зеленое поле. И тело его – это человек, который практически здоров. Но как бы мы ни хотели, мы все равно видим и наблюдаем отклонение от нормы. Но голова его говорит о том, что этот человек гармоничный, у него… Очень хорошая самооценка, он самоуверенный и хорошая способность концентрировать свое внимание. Белое, вот это вот прям над головой мы наблюдаем чисто белое облако, это большой мозг. Он говорит о том, что у человека хорошая интуиция, и этот человек способен общаться и давать кому-то рекомендации при возникших проблемах. Вот то, что мы видим синий, обратите внимание, синий, да, прям такое ярко выраженное, это говорит о том, что у человека слабый позвоночник, и он находится под большим напряжением. Это вызывает давление, уплотнение в мышцах, и в дальнейшем, возможно, даже деформирование позвоночника, значит, фигуры. Вот эта вот полосочка, которая проходит вот прям четко в мочеполовой системе, она говорит, что именно здесь идет воспалительный процесс, и на это надо обратить внимание. Четко в области сердца мы видим тревожный цвет, он такой прям фиолетовый. Это человек, который все принимает близко к сердцу. Это говорит о том, что у него есть нарушение кровообращения и нарушение сердечного ритма. Вот такой темно-фиолетовый мы наблюдаем в области кишечника, значит здесь тоже есть воспалительный процесс и даже болевые ощущения, потому что бело-розовые вот эти пятна, они говорят именно о том, когда человек страдает уже именно болевыми ощущениями. Вот такую ауру можно на сегодня, на сейчас наблюдать. Это очень интересно, необычно и ново. А теперь я передаю следующему участнику нашему сегодняшнему выходу в эфир. Это Светлана Гусарук, руководителю офиса города Курска. Пожалуйста, Светлана. Спасибо. Добрый вечер всем. В городе Курске тоже есть этот замечательный прибор биопульсар, на котором Который проводим диагностику. Диагностику у нас проводит опытный врач с более чем 30-летним скажем, психиатр, невропатолог, которая проходила специализацию по рефлексотерапии. Ну, Поэтому я всех приглашаю. По говорила: не от себя, то, что мне говорил. кто говорит? Я всех приглашаю периодически проходить диагностику для того, чтобы в данное время знать состояние своего здоровья, более четко знать состояние своего здоровья. Наша ладошка – это карта биологически активных точек, которые покажут вам точную энергетику органов чтобы более эффективно подобрать препараты для профилактики и восстановления своего здоровья. Офис находится в городе Курске на улице Садовой 5. Офис 210, комната 210. Ну, у меня, наверное, на сегодня все. Я передаю слово Шатохине Ирине, город Москва. Добрый, <coughs> добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Прибор биопульсар, как мы уже поняли ну, из предыдущих выступлений, работает с энергией. Мы можем увидеть нашу жизненную энергию. И если вот Лидия Митрофановна сейчас включит нам вот тот свой график, то можно будет увидеть, что где-то уровень энергии высокий, где-то уровень энергии низкий, а где-то есть баланс. Вот идеальный это когда организм работает в балансе, когда работает сбалансированно. И вот тогда много зелени и бирюзы. Вот зелень и бирюза – это те цвета, к которым надо стремиться. Каким же образом можно убрать другие цвета? Красные, темно-синие, серые цвета. Серый цвет – это всегда застойный цвет, это хронические процессы. То есть мы даем организму что-то для того, чтобы поднять уровень энергии или, наоборот, убрать энергию, которой очень много. Если энергии около какого-то органа много, это, конечно, перенапряжение. И вот пришел человек, пришел на тестирование на биопульсаре. Прошел свое тестирование, и ему врач выписывает какое-то количество препаратов. И их много, и они все разные. И на каком же все-таки остановиться, да? А вот на биопульсаре мы можем подобрать препараты такие, которые покроют, так скажем, много болевых точек. То есть мы уйдем в баланс по большому количеству органов. И немцы, они же очень умная нация, да, и предлагают действительно хорошие вещи. И вот в приборе биопульсар, есть функция подбора препаратов вот именно для вас именно по вашей ауре именно для вашего организма делается все очень просто первоначально мы положили руку рассказали человеку о том что у него на данный момент есть в организме потом мы посмотрели, что ему назначено. Из вот этого назначения выбираем тот препарат, который будет основным, так скажем, фоном. Берем, если это капсулы, то берем целый блистер, накладываем вот так на руку, кладем на биопульсар, и мы видим, как меняется аура, как меняется цвет. Если мы уходим в другие цвета, более хорошие, препарат вам показан. А если мы еще видим, что он сработал и на один орган, и на второй, и на третий, просто идеальный вариант. Расскажу один пример. Мы работали на выставке, подошел мужчина такой, ну, выглядит хорошо, где-то за 40, крепкий такой, видно, занимается спортом. И я вижу, он прямо падает в обморок около, около нашего стенда. Ну, предложили стул, сел, и он объясняет, что у него... Второй раз уже вот такая ситуация, когда голова начинает болеть так сильно, кружится и вплоть до того, что падает. Ну, мы его там об обтерли бальзамом 33 травы, дали там ему что-то понюхать маслами, растерли, все прошло. А мы как раз были с биопульсаром. И я ему говорю: Вы знаете что? Давайте я вас посмотрю на приборе. Нет, нет, нет, не надо. Я меку пью норвежскую, у меня все хорошо. Ну, думаю, ну как же ж хорошо. Только что Падал, тут хорошо. Согласился посмотреть. И вот смотрите, мужчине 40 лет, занимается спортом, пьет омегу, все хорошо, но есть спазмирование сосудов. Потом смотрю, там у него с кишечником проблемы и серьезные проблемы, и спускаемся вниз, репродуктивные органы в красном, Воспалительный процесс. Я у мужчины спрашиваю, ну как нас учили врачи, я у мужчины спрашиваю, а что у вас... Вы были давно с репродуктивными органами, ночью-то встаете в туалет. Один единственный вопрос задаю, он говорит, нет. И тогда я и тогда я ему задала, ему говорю, давайте попробуем методом подбора подобрать вам препарат. И представляете, ну что в этом случае назначаем, девчонки, собаль. Я беру собаль форта, накладываю ему на руку, и он не уходит хорошие цвета он в репродуктивной сфере уходит вообще в серый голова в серый и ему этот препарат значит не показан берем другой препарат это у нас был артишок холин и мы видим он уходит в зеленый цвет представляете то есть в данный момент организм сказал пожалуйста мне нужно привести порядок кишечник то есть конечно космический препарат, но когда я начинаю вот об этом думать, а ведь действительно прибор показывает то, что хочет организм и в каком он состоянии. Ну а что мы можем люди сделать? Ну просто помочь нашему организму. Вот в принципе и все, что я хотела бы рассказать на сегодня. Если вдруг вам тем, кто посмотрит этот эфир, будет полезна наша информация. Или кто-то хочет записаться ко мне на консультацию. Я принимаю город это Москва, улица Щепок. Это генеральное представительство компании «Вивасан» в Москве. И вот под этим видео будет кнопка «Записаться на консультацию». Если вы ее нажмете, то тогда я свяжусь с вами, поговорю и дам ответ на ваши вопросы. Мы договоримся о консультации. Ну вот, и все. Если есть вопросы, то мы, в принципе, готовы ответить. Спасибо большое, Ирина. Я единственное хотела сказать, что теперь мы можем сделать выводы, что биопульсар – это многофункциональный прибор на сегодняшний день, дающий возможность быть нам здоровыми, а это сейчас очень важно. Понимаете, поддержать свое здоровье, приумножить свое здоровье без особых таких усилий, ухаживаний, как еще раз повторю, по поликлиникам и больницам, мы можем быть здоровыми, и это на сегодняшний день очень-очень важно. Если есть какие-то вопросы, давайте мы сейчас посмотрим, есть ли вопросы, Игорь, у нас там в чате, мне кажется, нет. Я хотел шаг? еще добавить что если информация вас заинтересовала, то вы можете нажать на кнопочку под видео, и вы пойдете на консультацию к тому человеку, который, от кого вы получили эту ссылочку. Так что нажимайте на кнопку, приходите к нам на консультации, поддерживайте свое здоровье. Ждем вопросов ваших. Наверное, все, да? Будем прощаться с... Вопросов нет, вопросов нет, Игорь, посмотрите, пожалуйста. Нет вопросов нет. Если кто-то нас смотрит в соцсетях, то э, э, ставьте лайки, э, присылайте ваши комментарии, э, мы будем рады. Спасибо большое, оставайтесь здоровыми, до свидания. Всего доброго.